Здравствуйте, любители винограда! Часто многие винограды задают такой вопрос. Когда лучше проращивать черенки винограда зимой? И какие лучшие условия для проращивания их? Сегодня пойдет разговор на эту тему. Кому это интересно, то продолжаем вести беседу с оставшимися. Какое основное правило здесь должно быть? Первое – не спешить, и второе – не навредить. А теперь все по порядку. Почему не спешить? Если мы начнем закладку черенков для выращивания вегетирующих саженцев раньше времени до посадки в грунт на улицу, то они могут перерасти, что неудобно для высадки, и при этом могут повредиться зеленые побеги, что плачевно скажется на дальнейшем росте их. И раньше времени, когда световой день меньше 10 часов, необходимо дополнительно делать подсветку, 60-80 дней – это нормальное развитие вегетирующего саженца до высадки на улицу. Саженец должен подрасти за это время до 40-50 см. И дать по 7-9, а то и более, листочку на зеленом побеге. Корневая система должна быть хорошо нарощена и богатая. Все зависит от условий проращивания черенков винограда – в они будут помещены, или каким другим способом мы решили поставить их на окоренение. Каждая винограда создает свои условия, которые ему известны и испытаны временем. Раньше у меня на это уходило около 4 недель. Желая выбрать наилучшие условия для развития фигетирующего саженца, ежегодно проводил опыты и эксперименты, которые при конечном итоге показывали положительные результаты. Итак, у меня для окоренения виноградного черенка от начала выемки его с места хранения до образования корневой системы уходит около 15-18 дней. По-новому около 2 недель сокращенного времени. По новой методике корневая система нарастает более качественно и обогащенно, чем раньше. Значит, Дальнейшее развитие вегетирующего саженца будет проходить намного лучше, чем было до этого. Если раньше времени мы захотим высадить наш вегетирующий саженец в землю на улице, то при возвратных заморозках наш саженец погибнет или придется дополнительно принимать необходимые меры по защите его. Многие помнят, что было в 2017 году и сделали необходимый урок из этого. Если вы хотите конкретно услышать дату определенного времени для начала проращивания червяков винограда, то откровенно скажу, не ищите. Даже опытные виноградари вам об этом не скажут. Такой точности не бывает. Здесь необходимо пользоваться одним правилом, а конкретно это соблюдая время – от начала выемки черенков с места хранения, в дальнейшем их закладки на проращивание и до посадки на улицу грунт должно укладываться в разумные сроки, которые не навредят вегетирующим саженцу, в дальнейшем его полноценном развитии. Эти сроки везде по-разному могут колебаться. Приблизительно границы их это 60-80 дней. Придерживаясь этих сроков, в дальнейшем мы обеспечим лучшие условия развития вегетирующего саженца. Посадку виноградных саженцев лучше начинать в то время, когда возврата заморозков уже не будет. В зоне Черноземья России это после 10-15 мая. Здесь спешка не нужна. Надеюсь, что после просмотра этого видео многие начинающие виноградари смогут избежать тех ошибок, которые допускали ранее. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.